Люди говорят, вот я выйду из своей церкви, а куда же мне девать свои деньги? Ведь Господь заповедовал приносить дары, пожертвования, десятины. И Иисус Христос в Евангелии от Марка в 7 главе называет дары делами рук человеческих. Эти десятины пожертвования – это дело рук человеческих. Это, можно сказать, предание старцев. Когда фарисеи упрекали Иисуса Христа в том, что Он не умывает рук перед едой, они упрекали Его, что Он нарушает предание старцев, на что Иисус Христос им ответил, зачем и вы нарушаете заповедь Божью своими преданиями человеческими? Ведь Моисей заповедовал, почитай отца и мать, а злословящий отца или мать смертью да умрет а вы говорите «дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался?» Эти люди, Иисус называл их э, нарушителями Слова Божьего, они нарушали заповеди Божьи своими преданиями. Иисус называл дары и пожертвования – это предания человеческим, это дела рук человеческих, это люди придумали десятины пожертвования, а Богу нужны наши сердца, Богу нужно все твое сердце, а не твои деньги. Это не значит, что ты теперь должен быть жадным и не помогать другим людям. Естественно, Бог будет приводить к тебе людей, которым нужна будет финансовая помощь, которым ты будешь помогать, и это люди, которых ты даже не будешь знать, и Господь будет посылать тебя к этим людям. Но не носи свои деньги каким-то организациям или каким-то людям, которым ты считаешь, что нужно помочь. Слушай голос Духа Святого, и Он укажет тебе, что тебе нужно делать с твоими финансами. Ты же отдай все свое сердце Господу и служи Ему, всем своим естеством, все, что у тебя есть, отдай в руки Господа и доверяйся Ему. Да благословит вас Господь наш! Isso.